Земля картины, приходите скорей, вы найдете друзей в добром доме у Тумановой Ирины. Здравствуйте, с вами я, Ирина Туманова, и моя авторская программа "Добрый дом". Вот мы сидим с вами уже по домашнему, уютно. Я читаю свои стихи. Вот открыла книжку и увидела стихи о своей дочке. Зовут ее Катюша. Да, они у меня часто попадаются, еще в предыдущих книгах, даже в детских. У меня есть дочка, и ей три года, дочка, а потом еще взрослеет дочка. Да, дочка сейчас далеко работает. У нее интереснейшая профессия, об этом я расскажу чуть позже. Ну вот мне бросилось в глаза одно из стихотворений.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 Вот сколько времени прошло, даже страшно сказать, вот, а стихи, они вот так вот волнуют мою душу, поэтому я иногда боюсь читать и рассказывать, думаю, лучше уж я напишу, а вы прочитаете сами. В своей книге «Приоткрытое окно» я достаточно подробно описывала отношения мамы и дочки, отношения родителей и детей. Отношения в течение жизни, конечно, бывают разные, но... Как и тогда в детстве, так и сейчас. Мы безумно любим друг друга. Вот видите, опять волнение голос дрожит. И, конечно, я скучаю. Катя, я скучаю. Но вот однажды, когда Кате было совсем немного лет, вот я разглядываю фотографию, я думаю, ну всего-то пять. А может быть, четыре с половиной. У меня родились интересные стихи. И эти стихи я писала именно о маме и о дочке. О молодой маме и красивой-красивой дочке. Две розы в разных вазах, Две розы, две судьбы. Ну, пожалуй, что я буду перечитывать стихи? За стихами родилась мелодия, как водится. Каждая моя книжка обычно сопровождается диском с песнями, потому что это все неразрывно связано. Давайте посмотрим, что получилось из наших стихов про две розы. Роман графов. Послушаем. Редактор Браво, Роман. Я так рада нашему знакомству, потому что вот в мужском исполнении некоторые стихи они выглядят совершенно иначе. И я сама слушаю, и идет переосмысление. Замечательно. Вот нашла еще одно стихотворение, даже два малюсеньких. Взглянула с любовью, предательский вздох. Я сон своей дочки вспугнула. Уснули веснушки. Вздохнул кулачок. И пяточка сладко зевнула. Значит, пришло время для колыбельной. Вот как раз следующее стихотворение это колыбельная. Спи, моя хорошая, но давайте лучше послушаем. Ее я пою сама, своей дочке Катюши. Ну вот, закончилась колыбельная. Но Катя не собирается спать, она далеко снимается в кино. Если вы захотите подробнее ознакомиться с творчеством моей дочки, заходите на ее сайт. Там вы сможете все увидеть, послушать, узнать. Она вам обо всем сама расскажет. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Я надеюсь, вы подружитесь. О своем творчестве я еще не все вам рассказала, поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на канал YouTube. Я буду рада вас видеть, буду отвечать. До новых встреч!